Если бывает приходят ко мне на прием вдвоем, ну там, муж с женой или там подруги, друзья, то кто-нибудь ну, садится ждет, допустим, там разговариваем, второго собираем. Так вот, слыша хрусты, что-нибудь типа вот этих вот. Общественность делится на два лагеря, то есть кто-то говорит, что хрусты это добро, после них легче, после них так ух и прочее. То есть как хрустнешь, так сразу резкое облегчение, то есть ценят за быстроту и за эффективность. А кто-то говорит, что нет, это опасно, ты что, ты повреждаешь суставы. Так вот, будем разбираться. Во-первых, в самом по себе звуке нет ничего опасного. То есть это просто лопаются пузырьки воздуха вместе со смазкой. Две хрящевые поверхности, между ними жидкость, и где-то там еще в суставе циркулирует газ. До тех пор, пока сустав движется, эта модель соблюдается. Как только сустав заблокирован, а блокироваться он просто потому, что я вот сижу за компом, впялился в монитор, в течение часа постепенно за счет давления смазка просто вытекает, она выдавливается. А так как хрящи они мягкие и они адаптируются под форму друг друга, то смазка выдавливается в общем-то целиком, в отличие от каких-нибудь там металлических поверхностей, которые не могут быть притертыми. А хрящи очень даже могут, они специально такими созданы. Выдавилась смазка и теперь при попытке движения там идет уже такой легкий такой вакуум эффект, то есть более стабильно теперь. Стали суставные поверхности, потеряв в подвижности. Это нормальный такой физиологический эффект, мы им пользуемся. Как по-хорошему нужно из него выходить. Нужно мяконько размяться, по чуть-чуть увеличивая амплитуду движений, запустить туда смазку, и, в общем-то, вот, пожалуйста, все восстановилось. Это должно делаться в разминке, это должно делаться в заминке после тренировок. Это должно делаться в утренней зарядке ну и в общем все, что ЗОЖ нам вещает. Так вот, когда сустав заблокировался больше, чем на час, отсюда родилось правило, раз в час обязательно двигаться, вот больше, чем на час, там уже идут немного другие процессы. Блокировка становится жестче, то есть сильнее они притягиваются друг к другу, и звук после этого громче. Те, кто часто щелкают, тебя понимают, о чем я говорю. Поэтому примирим тех, кто говорит, что это зло, потому что это добро, если делать это аккуратно. Те, кто говорит, что это стопроцентное добро, не такое уж и добро, если приходится хрустеть постоянно, все-таки надо как-то поглубже этот вопрос решать. И все зависит в итоге от техники движений. Хотя механизм, он, в общем-то, физиологический. Если вы постоянно это делаете, значит, есть та причина, которая заставляет вас постоянно это делать. Соответственно, эту причину надо убрать, иначе все остальное вы рано или поздно ну, раздолбаете, как я объяснял на примере пальца. Когда мы убираем причину, в принципе, необходимость хрустеть, она резко уменьшается, буквально за месяц. Вот я, допустим, когда-то хрустел всем телом, а сейчас изредка хрущу шею, но, опять же, потому что я часто сижу за монитором, допустим, с видео работаю. Так вот, весь вопрос в том, насколько резко вы это делаете и под каким углом относительно самого сустава. То есть я, допустим, пальцы всегда вытягиваю вдоль и достаточно медленно, не дергаю. То же самое я делаю с позвоночником. То есть если вам кажется, что я, допустим, позвоночник вдоль дергаю, на самом деле я перед этим его уже разогрел. Опять же, тот, кто лежит, он не ощущает это, как рывок, это со стороны так смотрится. И во всех суставах такой принцип, то есть хотите хрустеть, но вам желательно растягивать вдоль оси кости перпендикулярно поверхности самого суставного хряща. То есть, если, допустим, вот у меня палец, хрящи у него, ну, условно горизонтально, то, значит, и тяну я его вверх. Есть другие техники, но вот такая, я считаю, самая безопасная. Если вы, допустим, начинаете работать на излом, туда, там, сюда, на сторону и прочее, звук получается резче, и вы повреждаете не то, что хрящей, ничего с ним не случится, вы повреждаете связки вокруг, вы, и мышцы свои вы приучаете к суставной разболтанности. Мышцы к этому приучать нельзя. Они еще и сопротивляются, но если они, не дай бог, приучатся, вы получите нестабильность, это значит, вам придется хрустеть до конца жизни. Поэтому, в принципе, и говорят, что хруст вреден, то есть вы на него садитесь. Подседайте, ну как на наркотик. Ну легче же легче, а то, что через час заблокировалось, да какая разница.